Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такую интересную тесьму с бусинками. Ей можно украсить рукава, горловину или низ, платья или кофточки. Вяжется она очень просто. Делаем начальную петлю и набираем цепочку петель необходимой длины. Раппорт вязания 9 плюс 1 петля. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 2 воздушных петли подъема. которую держим пропускаем, а в следующую вяжем столбик без накида. В следующие две петли по одному столбику без накида. После трех столбиков набираем две воздушных, в цепочке две петли пропускаем, и в третью, четвертую и пятую вяжем по одному столбику без накида. Это наш рапорт. Одна воздушная между элементами. В цепочке одну пропускаем. В следующие три петли вяжем по одному столбику без накида. Две воздушных. Две пропускаем. И вяжем оставшиеся три столбика второго элемента. Воздушная между элементами. Одну пропускаем. Три столбика в три петли. Две воздушных. Две пропускаем. Еще три столбика без накида. Так вяжем до конца ряда. В конце довязываем крайний элемент. 2 воздушных, 2 пропускаем и 3 столбика. И остается последняя незадействованная петелька. 2 воздушных, Связываем их с этой последней петлей цепочки соединительной петлей. Одна воздушная петля подъема и столбик без накида в первую петельку. Обратите внимание, мы развернули вязание вверх ногами. Второй ряд вяжем по первоначальной цепочке воздушных. Первый элемент. Набираем 3 воздушных. Вот в эту ячейку под две воздушных вяжем первый попкорн из пяти столбиков с накидом. Каждый из них мы не довязываем до конца. На крючке 6 петель. Связываем их вместе и фиксируем. 5 воздушных. И вяжем второй попкорн в ту же ячейку. Снова не довязываем до конца 5 столбиков с одним накидом. Связываем вместе 6 петель и фиксируем. Еще 3 воздушных. Привязываем их столбиком без накида под 1 воздушную петлю. Это первый элемент. 3 воздушных. Первый попкорн в ячейку под две воздушных. Пять воздушных. Второй попкорн сюда же. Три воздушных. Столбик без накида под одну воздушную. Это второй элемент. Так вяжем до конца ряда. В крайнем элементе три воздушных привязываем столбиком без накида к последней петельке цепочки воздушных. В две воздушных петли сбоку мы вяжем две соединительных петли и переходим на другую сторону вязания. Одна воздушная, столбик без накида в первую петельку с краю, 3 воздушных. ту же ячейку, но с обратной стороны вяжем первый попкорн. Пять воздушных. Второй попкорн сюда же. Три воздушных. Столбик без накида под одну воздушную. Такие фрагменты вяжем до конца ряда. Покажу еще один. Заканчиваем ряд. Крайние 3 воздушных петли привязываем столбиком без накида к последней петле ряда. Теперь нам необходимо обвязать нашу тесьму. Разворачиваем вязание. Одна петля подъема. Под 3 воздушных вяжем 3 столбика без накида. Попкорны пропускаем под 5 воздушных 5 столбиков без накида. Под 3 воздушных 3 столбика без накида. Столбик без накида тоже не вяжем. Под 3 воздушных 3 столбика без накида. Под 5 5 столбиков без накида. Под 3 3 столбика без накида. В конце ряда в крайний столбик без накида вяжем в столбик без накида. Под две соединительных вяжем по столбику без накида. И в столбик без накида с обратной стороны тоже столбик без накида. Вторую сторону обвязываем таким же образом. В конце столбик без накида в столбик без накида. По столбику в две следующих боковых петельки. Столбик без накида в столбик без накида. Связываем его соединительной петлей с воздушной петлей подъема. Обрезаем хвостик, затягиваем узелок и прячем нити в вязании. Тисьма готова. Ее можно использовать и в таком виде, но я украшу ее перламутровыми бусинами. Закрепляю нить. Первую бусину помещаю в сердцевину первого цветка. Дальше провожу иголочку сквозь 3 столбика без накида. Чтобы нить не выходила на поверхность в этой ячейке, проведу ее сквозь верхний столбик. И снова через три столбика без накида. Иголка выходит в сердцевине следующего цветка.